всем добрый день у нас очередная распаковочка распаковочка уже привычная для внешних объективов одной фирмы а именно Pixel. был у нас еще один объектив ланзи она все желающие могут посмотреть на моем канале В данном варианте куплена еще одна линза У меня уже есть набор 5 в одном где представлены ряд линз данного производителя там фишай широкий угол супер широкий угол фото двукратное увеличение и макро десятикратное увеличение в данном варианте пришел тоже вариант макро но уже здесь 100 миллиметров в отличие от предыдущего случая в том что если в том варианте от снимаемого объекта должно быть где-то от линзы объектива до объекта 2-3 сантиметра то тут снимаемый объект может находиться до 10 сантиметров от линзы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 уже она стандартная и упаковка что у нас находится внутри внутри у нас находится значит первых инструкция по эксплуатации как обычно на английском и китайском языке причем вот о которых линзах я говорил чуть ранее здесь они предоставлены и можно увидеть непосредственно еще другие есть варианты ну а у нас вот линза 100 миллиметров есть чехол, сейчас они перешли на новый вариант. Дальше тряпка для протирки обычная. Внутри находится у нас клипса, только единственно клипса она пластиковая, даже с фиксацией. И плюс еще в зависимости от того, где у вас располагается объектив смартфона, они вот именно перешли на пластиковую прищепку, чтобы удовлетворить большинство смартфонов. Есть, конечно, нештуковки, но их достаточно малое количество. Для этого, чтобы смотреть расположение камер сейчас камера располагается в разных вариантах по центру сбоку несколько сбоку несколько по центру и так далее и внутри находится непосредственно сам объектив здесь тоже они отказались от силиконовых чехлов вставляет вот в таком варианте если что можно купить конечно я отдельно силиконовый и отдельно можно купить непосредственно сам универсальный зажим не этот пластиковый а стандартный металлический с двумя отверстиями под резьбу 17 миллиметров где-то резьба универсальная все производители делают под одну и ту же резьбу либо есть второй вариант это крепление си mount вот такая вот линза по сравнению с предыдущим вариантом цена линза здесь побольше ну, как вариант предварительное рассмотрение все это помещается непосредственно в этот чехол для того чтобы переносить до мест съемки все удобно размещается для ваших нужд и целей давайте сейчас посмотрим что из себя представляю фотографии снятые при помощи данного объектива Также давайте посмотрим видео, снятое непосредственно на этот объект. Так Кому должен этот объектив делать свой осознанный выбор О необходимости применения и использования данного объектива Я свой осознанный выбор делал Результаты предоставил вашему вниманию Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок До следующего видео И до свидания